Система нам предлагает заработать от 199% до 699% за 69 часов. Начисление каждые 15 минут. Минимальная сумма вклада 99 рублей. Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Я заходила на 7 тарифный план, то есть 520% за 69 часов. Проинвестировала я 15 тысяч рублей. Прибыль моя составит 77 832 рубля. Каждые 15 минут я получаю по 282 рубля. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Статистика компании. Проекту доверяют 390 человек, проинвестировано более 400 тысяч рублей. Компания принимает популярные платежные системы Payr, Kivi, Perfect Money, Яндекс, деньги, банковские карты и криптовалюты. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как вы видите, я проинвестировала 15 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет 5 922 рубля. На балансе у меня 6448 рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта и создам новый депозит. Платежную систему я выбираю в Сумма для вывода 6400 рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Ну вот, друзья, деньги мне поступили, плюс 6400 рублей, выплата с проекта Startup Профит. проект платит без комиссии. Друзья, и так как проект платит и проекту я доверяю, сейчас я создам новый депозит. Захожу я на седьмой тарифный план, то есть 520% за 69 часов. Начисление каждые 15 минут. Платежную систему я выбираю PR, инвестирую я 15 тысяч рублей. Каждые 15 минут я буду получать по 282 рубля. Прибыль моя составит 78 тысяч. Вот, Друзья, мой второй депозит на 15 тысяч рублей успешно создан. Так что, друзья, не упустите возможность заработать вместе со мной в совершенно новом проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.